Многие специалисты списали в Хьюстон, в числа основных соискателей э, высоких мест на Западе, э, в первую очередь потому, что ушел э, Парсонс, и казалось, что э, замена в лице Аризы не сделает эту команду сильнее. Э, как показывает практика, э, Хьюстон совершенно не потерял э, в силе. Казалось, что потеря Парсонса она будет для этой команды невосполнимой и э, Хьюстон будет э, опускаться ниже турнирной таблицы. Но начало сезона показывает, что Аризов вполне справляется с ролью сменщика Чандлера и поливает э, корзину соперника с дальней дистанции, показывает вполне приемлемую игру в защите. Где-то может быть даже отрабатывает Захарда, который никогда не любил, не любит и, наверное, никогда не, не будет любить играть в защите. И Хьюстон очень бодро стартовал, да, у этой команды календарь на старте сезона был очень, скажем так, слабый, И соперники были из разряда тех, которые претендуют за нижние места турнирной таблицы, еще в основном из восточной конференции. Но все равно предпосылки к тому, что Хьюстон останется хотя бы на уровне себя прошлогоднего, они есть. Его. Кроме того, не стоит забывать, что в этой команде по-прежнему играет лучше центровой лиги Дуайт Ховарда. Он начал сезон на своем уровне, он доминирует под обоими счетами, собирает подборы за защите, собирает подборы в нападении, завершает легкие атаки с под кольца и помогает этой команде находиться на первой строчке. Тренированная таблица западная конференция. Видископ спортивне видео.